Домашняя пицца с грибами. Вкусное, быстрое и простое в приготовлении блюда. Тесто мы приготовим сами. Грибочки можно использовать магазинные или из леса. Добавим также много сыра и специи. Вперед! Домашняя пицца с грибами – это не только чудесная закуска. Такую пиццу можно использовать в качестве хлеба и или вторым блюдом. Итак, как приготовить домашнюю пиццу с грибами? В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подписавшимся больше вкусностей. Необходимые ингредиенты. Мяко. Полтора стакана. Разрыхлитель 1 чайная ложка. Вода 100 миллилитров Масло оливковое 4 столовые ложки. Сыр моцарелла или желтый 150 грамм. Перец черный молотый ⁇ по вкусу. Соль ⁇ по вкусу. Шампиньоны ⁇ 8-10 штук. Количество порций ⁇ 5-6. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Друзья. Жду вас снова.